Дорогой Небесный Отец, спасибо Тебе, что Ты нас кормишь истинами, истиной Своей. Но мы очень просим, чтобы Святой Дух пришел сюда и благословил нас, чтобы Он сам все вдохнул в, эту, в эти слайды жизни. И дай, пожалуйста, услышать Тебя и познать, чтобы каждое слово и каждая мысль была бы потом слушателем ясной и нам самим, чтобы это стало нашим естеством. Спасибо Тебе. Ибо Ты обетовал, что если мы просим Святого Духа, Лука 11, 13, то Ты его дашь. Спасибо, что это обетование исполнится. Аминь. Аминь. Наша сегодняшняя тема – это рождение Церкви крещение Святым Духом. Бог дал все это сложить как бы через очень долгое учение. Мне пришлось все Евангелие от Луки перечитать совершенно как новое видение – и учение библейской школы Богданенкова помогло как-то найти совершенно новые истоки и новые, новые мысли. И далее, чтобы найти и из духа пророчества подтверждение этой сегодняшней теме, наверное, она перевернет у нас в сердце что-то, потому что это настолько серьезно. И я советую, как и я сама училась несколько десяток раз и перечитывала молилась на коленях и очень долго искала, ну как бы как это принять. Я думаю, что вот эту лекцию, эту проповедь, эту истину, чтобы ее принять, надо многократно исследовать, прослушать и прочитать все эти места из Библии. Христианская церковь у нее очень сложная история, и почему она у нас сегодня связана с крещением, со Святым Духом? Давайте задумаемся над этим и найдем, чем причина. Вообще, где произошло рождение христианской церкви? Будем изучать эту Библию и очень множество святых мест из Библии прочтем. Мы поймем, что это очень разнообразная тема. На вопрос не так легко и найти-то ответ. Но первый вопрос. Какое отношение имеет крещение Святым Духом к рождению Церкви? Меня этот ответ, который мы потом через несколько слайдов получим, меня задержало в сердце, потому что я задумалась, член ли я этой Церкви. Член ли я той Небесной Церкви, где все те последователи Христа, которые крещены Святым Духом. Но все шаг за шагом. У всего есть свое начало и у церкви, но какое отношение и связь имеет крещение с Святым Духом и рождение церкви? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно обратиться к двухтомнику Евангелиста Луки. Да, двухтомнику, сейчас вы поймете, сочинение Евангелия, которое преподносит нам Евангелист Лука, его начало адресовано Феофилу. Так начинается Евангелие. И оно само по себе состоит из двух частей. Первая часть – это Евангелие. Вторая часть – это Деяние. Двухтовник Лука делит историю, саму историю, на три этапа. Каковы же они? Первый этап он чуточку затрагивает, но конец этого этапа – это период уже Израиля, но он кончается. Евангелие Луки 1, и 2, 1, 2, 2 глава. И кто перед нами встают, Какие герои? Перед нами встает Захария, священник, Левит, он же Левит, который служит в храме, его жена Елизавета, старец Сироним, потом фигурирует Мария, далее старец Симеон, Анна. Именно в этот мир Ветхого Завета, в мир Израиля, конец Израиля, входит Иисус Христос. Таким образом, мы видим концовку периода Израиля, всего начинается Евангелие от Луки. Дальше наступает период Иисуса. Все Евангелие от Луки посвящено вот именно этому периоду. Периоду Иисуса Христа и очень маленькое крохотное начало деяний. Но это совсем в конце. Совсем в конце. Там Иисус Христос уже возносится, произносит последнюю свою речь и все. А третий период – это период церкви который нас интересует более всего. То есть двухтомник Луки делится на три части. Как первый церковный историк Лука говорит, есть период Израиля, и он подходит к концу и заканчивается как раз зачатием и рождением Иисуса Христа. Потом начинается период Иисуса, его жизнью отмеренной, и потом начинается период церкви. В каждой из этих периодов играет важную роль Дух Святой, наиважнейшую. Евангелие от Луки 1,35. Давайте прочтем ибо это концовка периода Израиля. Вот в этот самый последний акт драмы в Израиле происходит следующее. Евангелие от Луки 1,35. Ангел сказал ей в ответ, «Дух Святой войдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя». Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим. В этом последний период истории Израиля происходит зачатие и рождение Сына Божьего Иисуса Христа. Далее, когда уже начинается период Иисуса Христа, Евангелие от Луки 3.22 прочтем, и Дух Святой не шел, не шел на него в телесном виде, как голубь. «И был глаз небес, глаголющий, Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение». Евангелие от Луки 4, 18. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять в сокрушенных сердцах, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение отпустить измученных на свободу». Какое великолепное обетование! Иисус впервые приходит на богослужение и производит свой манифест. Манифест – это как бы всем не поспоришь. Он дает свою весть, свои слова. Но можно его назвать поэтому манифестом. То есть последняя глава периода Израиля закончилась тем, что Дух Святой снизошел на Марию и произошло сверхъестественное зачатие Иисуса Христа. История Иисуса Христа начинается тоже с крещением Святым Духом. После водного крещения у Иордана от Иоанна Крестителя – это очень значимо. И история Церкви тоже начинается с крещения Святым Духом. Деяние апостола 1, 8, 9 «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой». «И будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края семьи, сказав сие». Он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. Этот текст очень меня поставил в задумье. Ни один человек, крещенный Святым Духом, не будет сам себя выставлять и как бы советовать это дело Святого Духа. Только его благоволение дает нам паспорт и кредит что-то делать. Деяния апостолов 2, 1, 4. При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушном месте. Вы видите, и единодушном месте, вместе в Иисусе Христе, вместе через Святой Дух. И внезапно сделался шум с неба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 Далее – крещение Святым Духом, также говорение на языках, дары – это все впереди, и я буду просить у Бога действительного откровения, чтобы о том, о чем так мало говорят и умалчивают, стало бы ясным, нам, идущим по дороге последних дней. Здесь видим излитие Святого Духа, крещение Святым Духом, обещанным еще Иоанном. Когда Он крестил Иисуса Христа таким образом – Каждый из этих трех периодов связан с чем? С деятельностью Духа Святого. И без него ничего не случалось. Зачатие Христа, период Израиля, помазание Христа на служение. Христос сам нуждался в помазании, тем более ученики и последователи. Таким образом, каждый из этих трех периодов связан с деятельностью Духа Святого. Это очень важно понять. Зачатие Христа в период Израиля, помазание Христа на служение, крещение Духом Святым открывают историю Иисуса Христа и Пятидесятницы. Период Иисуса и помазание Церкви. Излитие Святого Духа открывает период Церкви. Да, излитие Святого Духа начинает период Церкви. То есть вот так, он выстраивает последовательность событий. Когда мы говорим о крещении Святым Духом, мы помним в Евангелии от Луки 3.16. Иоанн всем отвечал, Я крещу вас водою, но идет сильнейшее меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви. Он будет крестить нас Духом Святым и Огнем. Иисус крещен от Иоанна, и Иоанн крестит водой а Иисус крестит Святым Духом и огнем. Так сказано здесь. Вопрос. А когда Иисус Христос начнет крещение Духом Святым? Когда было первое крещение этим Духом Святым? Давайте проследуем текст из Библии. Евангелие от Иоанна 737 39 по 39. Последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, кто жаждет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 что такое, когда Иисус был вообще прославлен? Может, здесь некое замешательство. Пусть Библия откроет ответ на вопрос. Это уже время приближается к времени конца служения Христа. Он выходит в великий день праздника, как написано. От Иоанна 7, 39 по 39. Служение Христа подходит к концу. Но Дух Святой послан верующим, к примеру, апостолам. Мы через апостолов будем это изучать. То есть они еще не крещены. И в принципе они не будут крещены, пока Иисус Христос не прославится. Поэтому это важно нам понять, когда. Возникает вопрос, а когда Иисус Христос прославится? Евангелие от Иоанна 11, 3, 4. Сестры послали сказать Ему, Господи, вот кого Ты любишь, болен. Иисус, услышав то, сказал, «это болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». Видите ответ? Виде здесь тот же самый глагол. И чем связано здесь прославление Сына Божьего? Со смертью и воскресением Лазаря. Потому что Христос медлит специально, чтобы Лазарь умер, для того, чтобы он, умерший и находившийся несколько дней в могиле, был бы чудесным образом воскрешен. Видим, как прославление связано со смертью и воскресением. Далее. В Евангелии от Иоанна 125 по 9. «Иисус же любил Марфу и сестру ее Лазаря. Когда же услышал, что он болен, то пробыл два дня».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 смерти, помазание мирой, далее появляется Лазарь, который был мертв. И Христос говорит, «Я не всегда буду». Это глава 12, стих 8. И теперь Евангелие от Иоанна, 12, от 12 стих по 16. «На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышавший, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему, и восклицали: Осана, благословен грядущий во имя Господне, царь Израиля. Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: Не бойся, дочерь Сиона. Все царь твой грядет, сидя на молодом осле. Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус только тогда они вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. Вроде здесь атмосфера прославления, когда Иисус выезжает в Иерусалим. Но прославление здесь не связано, оно связано с выездом, с восклицанием, постелив одежды, пальмовые ветви. Прославление связано истинно с Лазарем, должно быть связано. Прославление связано и с помазанием приготовлением к смерти, с тем, что Иисус сейчас здесь, но скоро его не будет. И ученику, ученики это поймут только после, наверное, как и мы. Евангелие от Иоанна 12, 23, 24 Иисус же сказал им в ответ, «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истина, истина, говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно». А если умрет, то принесет много плода. В чем же здесь все-таки говорится? Расслабление связано со смертью Христа, потому что смерть привлечет к нему всех. И дальше, воскресение, Дух Святой не излит и не будет излит до какого момента? Он будет излит после того, как Иисус прославится, умрет и воскреснет. Несмотря на то, что Христос есть тот крестящий Святым Духом, но, внимание, на протяжении всего своего служения Он никого никогда не крестил. И не крестил Духом Святым. Да, Он делал чудеса. Я два раза прочитала Евангелие. Нигде нету крещения Духом Святым, никому. Первое истинное крещение – это деяние апостолов 1, стих 2 по 5. До того дня, в который он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых он избрал, Иисус избрал, которыми явил себя живым по страданиям своем со многими верными доказательствами, в продолжении сорока дней являлись им и говоря о Царстве Божием. И собрав их, он повелел им, не отлучайтесь из Иисусалима!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 совершается в день Пятидесятницы, после того, как он умер, воскрес и вознесся. Получается, что именно рождение Церкви и крещение Духом Святым, по сути, это одно и то же самое событие. Крещение Духом и злитие Святого Духа в момент Пятидесятницы – одно событие. Рождение и крещение Духом Святым происходит в момент Пятидесятницы – это и есть первое крещение, но это и есть рождение истинной церкви. Было много праздников, но замысел Божий был именно во время Пятидесятницы. Изначально Пятидесятница, что это за праздник? Как бы он уводит нас от понимания мыслей. Это аграрный праздник, который взят у хананских племен. Это праздник урожая, весеннего урожая. Но какое истинное понимание мы сегодня получим? Но позднее этот праздник обретает абсолютно новое значение. Когда евреи празднуют Пасху, когда евреи празднуют исход из египетского плена, когда в вот 1446 год до нашей эры является годом исхода евреев из Египта, они выходят из Египта, они приносят агнца, ночью кушают, ничего не оставляют до утра и утром уходят. Они покидают Египет. Это сказано в исходе 20 главе. И вот 14 числа первого месяца они выходят. Почему это нам сейчас нужно? Давайте прочитаем. Исход 19, 1 по 2. В третий месяц по исходе сынов Израиля, Израиля и земли египетской в самый день новолуния Пришли они в пустыню Синайскую, и двинулись они из Рефидима, и пришли в пустыню Синайскую, и расположились там Стана в пустыне, и расположился там Израиль Станом против горы. 14 числа в первом месяце вышли, и в третий месяц пришли к Синаю. Сколько прошло времени? Они считают по лунному календарю 30 дней в месяц. Итак, получаем 16, просто 30, 46 дней. Они пришли, собираются, и в исходе в 19 главе, в стихе 14 по 16 написано. И сошел Моисей из горы к народу и оставил народ. И они вымыли одежду свою и сказал народ, будьте готовы к третьему дню. Не прикасайтесь к женам. На третий день при наступлении утра были громми молния, и густое облако над горою, и трубный звук, весьма сильный, и вострепетал весь народ, бывший в стане. И дальше Моисей весь народ услышал 10 заповедей. Им там было дано 10 заповедей. Получается, какая арифметика? 16 плюс 30-46. мы прибавляем 3, получаем 49. Что это значит? На 50-й день, на 50 народу был дан завет. То, что мы называем Ветхим Заветом. Синайский Завет был заключен и им дан как закон. Вы знаете, еще одно замечание. Я не знаю, правильно ли оно. Но когда они нарушили закон, не приняв его, вы знаете, сколько под Синаем погибло? Три тысячи. А вы знаете, сколько крещения Святым Духом? День 50 Воскресло тоже 3000. Понимаете? Меня это... Я не знаю, права ли я, но это... Похоже на правду. Похоже на правду, да. Изначально это праздник урожая, это последний в цикле весенних праздников. Пасха, День напресноков, Пятидесятница. Дальше он обретает значение как праздник дарования закона при заключении Синайского договора, а вот в деяниях апостолов он обретает абсолютно новое значение. Когда в день Пятидесятницы, когда некогда был издан закон, дан Дух Святой и заключен Новый Завет. Новый Завет связан как раз таки именно с Духом Святым. У пророков Изекель, Еремия в 31 главе Новый Завет всегда связан с тем, что закон вписан в сердце, и дух, и сердце обновлены. Если мы так увидим закон, то мы никогда не сможем сказать, что Иисус изменил закон. Он просто теперь вписан в наше сердце через крещение Святым Духом. Завет всегда связан с тем, что закон вписан в сердце, и дух, и сердце обновлены. И теперь не на каменных скрижалях, а на плотяных скрижанах сердца. Потому дух в Новом Завете занимает место закона в Ветхом Завете. Отсюда апостол Павел взращивает противопоставление дух и закон, но они едины, если мы поймем. Ту роль, которую в Ветхом Завете играл закон, пришедшим к концу времени Израиля, в Новом Завете будет играть уже дух святой, понимаете, Дух Святой будет играть это к концу времени Израиля. Он будет основополагающим нашим законом. Поэтому Дух дан был на Пятидесятницу, тогда же, когда был дан закон. Более того, Дух собирает первый плод, видите, как праздник Пятидесятницы. Первый плод, собирание плодов. Это все эти три тысячи, которые... Обратились? Отсюда появляется церковь, как первый плод. Это все, которые были крещены Святым Духом. Это его церковь. Она была и есть и так сейчас, такова же. И вот эти тысячи крещенных и отсюда значение закона в сердце верующих. Дух взращивает. Он делает закон живым. Значение духа, которого апостол Павел будет развивать в своем богословии, как одно из основных. Роль Духа Святого в этой церкви. огромная. Без него нет церкви. Нам надо эту тему развить, узнать, познать, не молчать. Деление истории по луке нас интересует периоды. Так, период Иисуса, период Духа Святого. Нас интересует, как реализуется воля Божья. Избрание Божьей воли в период Иисуса, как оно реализуется? По-моему, это очень ясно. Посмотрим на примере избрания апостолов. Уполномоченных представителей Бога из людей. Период Иисуса. Евангелие Люки 6, 12 по 13 дает ответ. В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них двенадцать, которых и наименовал апостолами. Кто избрал апостолов? Иисус. После длинной молитвы и совета с отцом. Воля Божья, то есть, она делалась через выбор Иисуса. Мы не можем сами себя выбирать. Мы не можем сами себя предлагать. Это делает Иисус и Святой Дух. То есть того, кого призывает Иисус, и есть реализация воли Божьей. У Бога для каждого есть Его путь. У Бога для каждого есть Его работа. Благо это услышать, получить это помазание и принять смиренно. Как реализовалась воля Божья в период церкви? Опять. Избрание апостолов. Мы посмотрим Деяния апостолов, 13, 1 по дна. В Антиохии в тамошней церкви были некоторые пророки и учители. Варнава, Симеон, называемый Нигер, и Луций, Кириньянин, и Манаир, сова, сововоспитанник Ирода, четвертовластника, и Савл. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, Дух Святой сказал, «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Святой Дух сам выбирает, сам призывает. Период Иисуса воля Божья реализовалась через Иисуса. Период Церкви воля Божья реализовалась и реализуется через Святого Духа. Через волю Духа после Пятидесятницы между периодом Иисуса и периодом Церкви есть маленький период между Царствием. Когда Иисуса уже нет, а Духа Святого тоже еще нет. И посмотрим, как там будет реализоваться избрание апостолов. Это очень интересно. Деяние апостолов 1.26 дает нам ответ. И бросили о них жребий. Многие люди берут как бы вот это место, не понимая, чему оно было и как, какой период. Используют это сегодня. Это неправильно. У нас... Святой Дух, но не Жребий. И бросили они Жребий, и выпал в Жребий Матфею, и он сопричислен к 11 апостолам. Петру приходит мысль, что вакантное место Юды надо занять другим апостолом. Это период между Деяния апостолам 1.23. Из двоих и выбрали, и поставили двоих, Иосифа, называемого Варсавою, который прозван Июстом и Матвеем. Дух Святой Вихвоху Церкви играет роль как, посмотрите, как он, мы можем его назвать, наследника Иисуса и представителя Отца. Его воля и есть воля Божья. И оно должно реализоваться через руководство Святого Духа. При ветхозаветном периоде четким знаком было обрезание как принадлежность и приобщение к народу Божьему. Но мы знаем, что сейчас это не играет роль. А что сейчас заменяет обрезание? Давайте прочитаем истину. Бытие 17.9. Начало Старый Завет. «И сказал Бог Аврааму: ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в рода их». Это завет Бога с Аврамом. Бытие 17.10.14. «Сей есть завет мой, который вы должны, вы должны соблюдать между мною и между вами, между потомками твоими после тебя. Да будет у вас обрезан весь мужеский пол. Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между мною и вами. Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец» мужского пола, рожденный в доме и купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего семени, непременно да будет обрезан рожденным в доме твоем и купленный за серебро твое, и будет завет мой на теле вашем и заветом вечным. Не обрезанный же мужского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа, да и своего, ибо он нарушил завет мой». Жена Моисея отказалась слушать Моисея и обрезать двух сыновей. Она была выслана. Моисей пошел дальше выводить народ из Египта, но она не смогла, и она со сыновьями не была. Понимаете, как это важно? Бог не дал, потому что закон был не исполнен. Теперь и Матвей пошел один. В Ветхом Завете стать плотью народа Божьего можно теперь через обрезание, это было тогда. Разве младенца спрашивает, хочет ли он делать обрезание? Нет. Отсюда страшное заблуждение христианской церкви о том, будто бы входят церковь через крещение. Это неправда. Более того, говорят, что крещение заменяет обрезание. Это тоже неправда. Отсюда и идея крещения младенцев. Это заблуждение. Заблуждение многих конфессий. И имеющее ничего общего с, с библейским познанием и позицией. Крещение не является вхождением в Новый Завет. Аминь. Что является вхождением в Новый Завет? Только крещение Святым Духом, что равно обрезанием. Только человек, принявший крещение Святым Духом, ходит и становится частью Церкви Божьей. Римлянам 8, 9, 14. Это у меня абзац, который я себе выписала, но в Библии я его очень часто читаю, чтобы себе напомнить. 9.14. Но вы не по плоти живете, а по Духу. Если только Дух Божий живет в вас, если же кто Духа Христова не имеет, то ты не Его. Ибо все, водимые Духом Божьим, суть цены Божьей. Там нет зависти, там нет гордыни, там нет ничего плохого, там нет сомнений, там смирение. Как стать Сыном Божьим, как войти в завет, важный вопрос. И Бог дал нам еще и подтверждение через несколько слайдов Маранафы, Духа Пророчества. Мы это тоже прочитаем. Только через крещение Святым Духом. Крещение водой недостаточно. Это лишь первая ступень, это когда к нам придет покаяние. Как роспись в ЗАГСе не, за, не гарантирует рождение любви, так и водное крещение не гарантирует вхождение в Новый Завет. Это не есть замена одного обряда на другой. Человек входит в Новый Завет только через крещение Духом Святым. Это не автоматически. Он должен сознательно просить об этом и принять крещение Святым Духом. Евангелие от Луги 11.13. Есть обетование. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого, просящему Него. Я прошу каждый день, каждый вечер, я прошу, чтобы мне опять сказали, что я не сделала так, где я ошиблась. Где мое, моя плоть меня заставляет не подчиняться Богу? И я каждое утро, я моюсь и понимаю, когда, когда оно есть и когда я иду сама. У нас нет больше времени жить без Святого Духа. Поймите все, кто услышит. Если так все это разрушится, то каким не должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия? 2 Петра 3, 11, Что говорит Дух Пророчества? Важно, чтобы каждый из нас осознавал, кому он служит. Не заодно ли он с врагом праведности, и не является ли он невольно его орудием, орудием дьявола, или же соединенный со Христом? Исполняет его служение? Исполняет ли? Сатане хотелось бы использовать всех, всех из нас, и каждого в качестве союзников, чтобы ослабить доверие брата к брату, посеет разногласия среди тех, кто называют себя верующими в истину. Сатана успешнее всего может добиться своей цели, действуя через называющих себя друзьями Христа, но еще раз говорю, но которые не крещены Святым Духом, которые всего лишь... Знаю, знаниями имеют истину, но не по знаниям лично, личности Иисуса Христа через Христос Дух Святой, которые не живут и не трудятся подобно Христу. Ныне, ныне день Божьего приготовления. У нас нет времени... Выражать неверие или выполнять дьявольскую работу или идти по дьявольскому пути через то, что нам какие-то друзья или, я не знаю, какие-то члены семьи советуют идти по своему пути. У нас нет времени для этого. Осталась секунда, остерегайтесь, ослаблять веру других, сея семена злобы, зависти, разногласий, неверия, недоверия, ибо Бог слышит слова, и Он судит. Не по заявлениям человека, а по плодам его поступков. Четыре ветра еще удерживаются, но, наверное, недолго. Пока слуги Божьи не будут отмечены печатью на их телах, тогда земные власти выстроят свои ряды для последней великой битвы. Но кто ж там устоит? Как бережно мы должны использовать еще оставшееся нам время благодати. Как тщательно мы должны следить за своими мыслями, за своими поступками, решениями. Необходима дисциплина духа, чистота сердца и ясность мыслей. Это ценнее, чем яркий талант. Все, что мы научились, такт или знания. Человек обычных способностей, приученный повиноваться словам. Так говорит Господь. Лучше подготовлен к работе Божией, чем те, кто имеет способности, но не используют их правильно. Люди могут гордиться своим знанием, мирских предметов. Но если они не имеют знания истинного Бога Христа, Его пути истинной жизни, они отчаянные невежды, и их знание будет им в погибель. Мирское знание ценится, но знание слова, которое преобразует человеческое сердце, живет вечно. Мараната 63.6. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. «Вложу закон мой во внутренний стих, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Иеремия 31, 33. Кто это сделает? Святой Дух. И последний слайд. «Молитесь и просите у Бога крещение Святым Духом и огнем». Почему огнем? «Огонь сожжет все наше свое» все наши свои желания и, я не знаю, ненужные мечты и трат времени. Дети, последнее время, и как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много Антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время, 1 Иоанна 2,18, враг готовится к своему последнему натиску на церковь. Он так умело замаскировался, что многие с трудом верят в его существование, а еще меньше в его поразительную силу и активность. Находясь во власти сатаны, человек, как и следовало ожидать, повинуется его внушениям и выполняет его приказы. У человека нет силы успешно сопротивляться злу. Только в том случае, если Христос пребывает в нем посредством живой веры, только тогда он может отважиться, противостоять ужасному врагу. Все другие средства защиты совершенно бесполезны. Только Христос может ограничить сатанинскую силу. Эту важную истину необходимо понять всем. Сатана постоянно занят тем, что рыщет по всей земле, ища очередную жертву. Но ревностная молитва веры сведет на нет любые усилия его. Вы помните, у нас была проповедь о вере. Вера, которая закроет уста рыкающему льву. Она должна здесь еще быть прочитана, продумана и услышана. Сатана надеется погубить Божий народ, остатка смутой, которая ожидает землю. По мере приближения пришествия Христа – он решительно и яростно попытается уничтожить его последователей. Появятся люди, утверждающие, что они получили новый свет и какие-то новые откровения. Все это станет попыткой расшатать доверие и испытанным путевым знаком создать замешательство. Эти учения не выдержат проверки Слова Божьим. И все же многие окажутся обмануты. Ложные доводы увлекут некоторых людей, и они окажутся в сетях. Невозможно разобраться во всех видах заблуждений, потому что сатана постоянно стремится отвлечь людей от истины. Как она это делает? Через десятую заповедь, не жаждой. Некоторые не имеют твердости характера. Они похожи на кусок глины, которому можно придать любую форму, эта слабость, нерешительность, бесплодность должны быть преодолены. Истинно христианский характер отличается твердостью, которую не могут сломать и ослабить никакие неблагоприятные обстоятельства. Это верные люди. Люди должны иметь нравственное мужество и преданность, преданность, неприступные для лести, подкупа и угроз. Бог поставил барьер, который сатана преодолеть не может. Наша святая вера является этим барьером. И я еще раз скажу, мы должны быть крещены Святым Духом. И если мы созидаем себя на вере, то мы будем в безопасности под охраной всемогущего. Ни один не будет сломлен.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 И выполнять и освобожу вас от всех нечистот ваших и призову хлеб и умножу его и не дам вам терпеть голода языки 36 26 27 29 в общем это очень нужные обетование которые дано нам уже в ветхом завете мы должны быть крещены святым духом я еще прочитала еще борьбу Якова, как он боролся с ангелом. Многие христиане еще идут так же, как он. Они не имеют личного свидетельства о Святом Духе, о Иисусе Христе Отце. Они должны такую же борьбу в своем внутри сделать и победить. Тогда они будут непоколебимы. Там Яков получил познание. Личное познание Бога, Иисуса Христа. Такое же, такая же борьба ожидает нас, чтобы мы не, не проиграли последнюю битву. Просите и дастся вам, стучите и откроет вам, ищите и вы найдете. Аминь.